Меня зовут Вася, и я сатанист. Я являюсь членом, а точнее главарем секты культа леса мертвых акул. Мы поклоняемся мертвым акулам. Мы поклоняемся, мы поклоняемся мертвым акулам в лесу. Мы поклоняемся мертвым акулам в лесу. Знаете, мертвые акулы в лесу являются источником неведомой силы. Эта сила питает наши мозги. Это как еда. И поэтому... Мы поклоняемся мертвым акулам, чтобы они дали нам немного энергии. И сейчас, сейчас я излучу на вас эту энергию, господа следователи. Господа полицейские, я супер адепт! Я супер человек! Благодаря мертвым акулам из леса! А Итак, здра всем здравствуйте, меня зовут Макс Фадеев, и я журналист. На данный момент я веду журналистское расследование. Мое расследование посвящено членам секты Лес Мертвых Акул. Данная секта известна тем, что приносит людей в жертву для того, чтобы они ублажили мертвых акул, обитающих в лесу. Последней их жертвой, по некоторым данным, стал известный видеоблогер Дима Масленников. Однако его материалы, снятые на камеру, оказались, к сожалению, засекречены. И мне не удалось с ними ознакомиться. Но, думаю, сегодня у меня все получится. Это церковь. Итак, как вы могли заметить, я сейчас нахожусь не совсем в лесу, а иду по полю, поскольку… Ух ты! Неужели вы это видите? Вы это видите? Эта куртка, она осталась, по ходу дела, от человека, которого съела акула. Это ужасно. Хотя, может быть, его просто убили сектанты. меня спросить, почему я взялся за это расследование? Отвечаю. Дима Масленников был для меня хорошим другом. И я не верю в то, что его убила акула-призрак. Я уверен, его убили эти сектанты. Я очень долго расследую это дело. Улика! Это явно оставил кто-то из сектантов. В общем, после долгого времени поисков, один из адептов секты согласился мне помочь. Итак, сектант назначил мне сцену э, встречу. Итак, сектант назначил мне встречу. В этом самом домике он выглядит не очень доверчиво но я должен туда идти мне надо как-то пробраться к этому домику сейчас попробуем подождите что это там вдалеке? Что? Я не верю своим глазам! Это невероятно! Надо спасаться бегством, срочно, пока оно далеко! А -а -а. Нет! Она меня все еще преследует, спрячусь в лесу. я оторвался мне надо теперь найти выход из сложившейся ситуации о нет этого не может быть это невероятно не могу в это поверить это невероятно Они ушли. Для продолжения своего расследования обстоятельств гибели Димы Масленникова я должен расставить по лесу к своей камеры. Поставлю одну вот сюда. Я только что видел акул. Это очень странная вещь. Странные вещи. Я должен сделать себе оружие для защиты. Извини, дерево. Но мне нужно оружие. Ну-ка, ну-ка, остало быстро, бэйби. Ах, ах, ну, остало бысто, бейби. Ну, ну, ну, остало быстро, бейби. Получилось. Хм. Надо его обрезать. Хм. Хорошее оружие. Ух ты, это выход. Нет. Уходи. Акула, уходи. Мое оружие не работает. Нет! а а а Я оторвался от нее Надо модернизировать мое оружие, чтобы оно заработало Вот так вот Нет. Она ушла. Это моя вторая камера. Поставлю ее здесь. Я еще не разобрался, как это работает, но думаю, разберусь. Надо вот эту вот подровнять. Должно заработать. Кажется, это лишнее. Надо его убрать. Так вот и все. У меня есть магазин патронов. Акула, получай! Ды, ды, ды!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 захочет меня убить. Ну, получай ответ. Это мой ответ тебе. убил ее. Это ее труп. Вы хотите повторить ее судьбу? Идите сюда. Не хотите, и это хорошо. следовать. Это камера в лесу. Надо покрасиво пройтись перед ней. Ла, ла, ла, ла, ла. А! -а, -а! а о нет курок поврежден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 О, нет. Из-за этого гриба я хочу в туалет. Я должен сходить тихонько, сейчас камеру тут оставлю. Все, сходил. Опять ты. А? Опять ты. Получай. Я убил ее. Все же решились на меня напасть ну держитесь. У меня проблема Курок отвалился Оружие сломано Кроссовки. Интересно, а что в них? А -а -а! Это части это кости. Это кости. Это кости. я должен найти выход я вася пукин я я должен найти выход я должен найти выход Не подходи ко мне не подходи я вася пупкин я был человеком я был сектантом культа леса мертвых акул я был настолько предан что акулы сделали меня таким я счастлив, а теперь готовься умереть. Ха ха ха ха, ха. Не сейчас. Ха, ха ха ха ха Получай по почкам. Ха-ха-ха! Меня не просто убить! Ха-ха-ха! О, нет! Надо найти новое оружие! Ракетница! Я спасен! Ай! Она примерзла! <свес> ну-ка, ну-ка, ну-ка, оп, yes! есть! <свес> Вася Пупкин, я официально отправляю тебя в ад. <свес> Твоя ракетница не отправит меня в И еще как отправит? <свист> <свист> uh -uh! Нет! Эта ракетница все-таки отправляет меня в ад! <свист> А она даже круче, чем автомат. Так вот откуда взялся вася пупкин а на русском акула начинается с буквы а Не приближайтесь ко мне! Это забор, цивилизация. Я спасен. Бедный Дима Масленников Он не мог пройтись по снегу А я могу Ой! Ой! Ой! возвращаться назад Опять вы Ку -ку! это помет мертвых Акул. Хочешь получить ракету по лицу? Молодец. Хорошая акула. Ну что за люди мусорят? Оставлю ее здесь. Пусть каждый, кто заходит в этот лес, будет иметь защиту. Сивая речка.